Всем привет. С вами снова я за Зепа. продолжаем сталкач. Вот. Пошло, серии. Сели... У нас долго не получилось поиграть, пос поскольку мне надо было уже улетать на работу. Скучали, а вот. Ну, я, собственно перевернулся уже. А вот, продолжаю записывать. но ну, здорово! Ща покушаем тут. На нашу немного. Так, мы все равно хочет Заглядывай. Так, посмотрим по-моему нам надо было поговорить с бородой да нет живая легенда доставить пройдя не интересующего орудия да после серии мы сходили достали ему эту голосовку, ходили в лабу Че -то мы поговорим Че он скажет нам возгляни на это оно? но Да, я оно. Знаю. неплохо мужик если честно я думал что я уже не увижу тебя опять хорошо свою часть уговор это выполнил Что ты хочешь узнать один серьезный разговор с по поводу зоны информации о ней. Ведь он свидетелем чего стал, чего только не стал. А уж чего он еще лично узнал. К тому же у меня еще и послание от его старого друга есть. Никаких крутазов сюрпризов я обещаю. Верно говоришь, лучше, чтобы оно так и было. Хорошо, дай мне немного времени, я поработаю над этим. Окей, работай. Работай над этим Нет, водички попью пока Так, ну что-то По барахла нет Вот пистолеты, смотри, есть Говорю, что продаться надо ну что? О, свечу надо Пистолеты сдать, не Это, по-моему, зомбаков, наверное, насобирал, да? Кстати, медику можно отдать этот Набор для создания медикаментов ну, Части мутантов Отдать Ну, слушай, плюс один с косарей на базу так, слушай. СВУ. Прикольно. Хочу ли я? Не знаю. наш полуавтоматическая, походу, да? СВУшка. еще вместо дробика взять все? Тробик он, конечно, прикольный, но. А чем ты стреляешь? 762 на 51, да? На 54. Хотя патроны эти есть вообще. 762 на 54. Ну вот, и есть, в принципе. С ракет. Давай. Вот этих еще возьму. Забели у меня. И сколько она там будет стоить? Сейчас там полсостояния будет. Нет, 37 тысяч. И на него наверняка какой-нибудь там ПСО крепится, да? Такие вот, вот стандартные крепления снайперок. Давай, чё Ну, смотри, если ложка у нас появилась. Это помните мы монолитовцев, короче, в прошлой серии с ней. Так, слушай. Что он тебе подойдет? Подробно. М -м -м -м. Посмотрите, какие на нее модули могут подходить. Прицела такой. Такой. Слушай, я хочу какую-нибудь кобру на него поставить. Это ж не кобра у меня тут. Нет, это не кобра у меня. Слушай, я хочу кобу. Ну, у короче, понятно, у него вот эти стандартные советские прицелы, PCOшки идут. Слушай, а других. О, подожди, у тебя ночной прибор ночного видения получше, смотрю, продается. Так, а мой за сколько купишь? Так, вот этот прицел забирай. Ну, плюс 5 косарей. Гранаты лишние, я тебе отдал бы. Вот так. И давай, слушай, давай самый крутой вот за 25 косарей. Так, и прицел. Кобра за 3000. 20... Не, подожди. Прицел. 29 тысяч. Ну что, мне хватает. Ну слушай, это шикарно вообще. Давай я ночное видение одену. Ну, по идее, неплохо должно быть, да? И в темных помещениях. Так. И вот эту кобу сюда. Ну, слушай, уже так поприятнее целиться с ним будет, я думаю. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Ну привет. Здорово. Работа. Так, набор для создания медикаментов. Я выполнил задание. Скадовская а желание Только мне, ну и на всех... Всех на Скадовске. Ага, понял. Так, а по медицине у меня медицины вроде достаточно должно быть. Ну, хватит. Думаю, пока мне реально хватит медицина Ну по заданию у тебя там? Так, бывай. Давай, ПДА посмотрю. Ну, Дьявол находится в деталях. Внимание, выдаю шутку юмора. Ну, это... Пришел, значит, сталк... Я не смогу выполнить это Расмотрел задание. И, говорит, и, наверное, тут, может, лечь спать надо. И, типа, спустя время, может, что-то появится там для разговора со стрелком. Давай, вот прям... Прям вот так. На следующий день, короче, проснемся. Так, опять же надо покушать. Попить. Все, поел, попил. Так, пнв. Слушаю тебя. Пнв -шка дает хорошо. Ладно. Задания обновились вообще как-нибудь думал стоит только выжигатель пройти. нет -то не обновились дурак, вот дурак. Ну, же, свое отключить Артефакты всю установку что ли карте. сходить одни тропы и твари не устройство сезона ладно подожди тут проводники есть Прорвемся. Не зря же этот вон сколько небо копчу. И я и друганы мои прорвемся. Ну, Кудиему все еще нужна помощь. Так, не хочу я к Кудиему гору отправляться. Мне проводника. Эх, вот так, ну то не проводник. Ты проводник. Я к тем будешь. Ага. Точно. ага. Так. Припяти окраины припяти окрестности Юпитера. Так, ну тут туда не ходит, куда мне надо. Ну, я не знаю, ну давай пошарим тут в Ахуде. А что тут в Ахуде есть? Интересно. Ну, тут у нас, даже уже там ЧС идет. Задание тоже. Давай, борода, может, имуть работенку выполню. Ой. Так, военные болото. Еще какие-нибудь работа. Болото. Зато не западные заправки. Вид дневной хищник. Давай. Еще кай работа. Еще. Нет, артефакты я не охочу за ним все ладно смотрели, где, где тут у вас расчистик обитает ну а тут недалеко а Что, погнали сходим поохотимся немножко одну новую винтовочку и испробую так это не он туда давай сыгнусь По идее, эта винтовка, я не знаю, она какая-нибудь там антиматериальная. Должна быть. ваншоте должна по-любому. Как монолитовца, по крайней мере, ваншотила. Это не может не радовать. Так. Дальше там. Слушай, мне кажется, есть идея, на кого хочется буду. Там, наверное, снорки какие-то, может там типа в этой яме имеется в виду. Не, вот, смотри, кто-то бегает. Или это свет так падает. Не, это свет так падает. Но похоже, такое чувство, что будто кто-то бегает какие-то мутанты. Или это отражение от птиц. Это, наверное, тени от, от, от птиц. Типа солнце там, они отражаются, и вот здесь вот показывается. Так. Ну, почти пришел. Помните, мы там, слушай, эту Тикимору встретили. Вот здесь тоже Тикимора какая. Никой кровосос сидит. Что там бегает? Такой, там что, собаки, что ли? Не, слушай, там стохи. цепанулся таки меня за <Слыш> да, непривычно так мышка медленно двигается ладно а -а -а. давай аптеку перезаряжу свою винтовку смотри еще один идет Ну, короче, столько ануло двух ухлестывает Все, давай патроны отбивать. Что полезного? А у тебя? Это тоже бесполезный какой-то. Странно у них тут тандем. Собака и ногки Это мне одного картинка любит или... Или типа так и должно быть, подожди. Так, подожди, давай еще костюм еще починю. А, так. Вот этим самым таким, да? Нет. 90. Давай, 90. Плюс что? Плюс ты. звуки там нехорошие так надо покушать еще что-нибудь о бобов суша слушай а у неквачок вот у нас вот не идяка исчезла это нечестно когда оно Вес мне да, следующий. Или мне пойти еще поспать. Типа сколько времени должно пройти? прежде чем мне дадут со стрелком встретиться. Непонятно пока что. Ладно. Так. на этих мужиков я прошлой серии завалил. Ч ⁇ давай посмотрю, что у вас там запущено. И может. Продать можно. Может, в хорошем состоянии. Ну, слушай, вот и прицел. Не знаю, давай я заряжу еще на всякий п Зарядить. Зарядить. Ну, патроны у вас там хреновые, я тебе скажу. Непригодный. Ну, вот здесь был пригодный. Так, не хотел просто для лишнего веса брать, ну, сейчас, типа, пару дней придется посидеть, типа. еще деньги на новую винтовку потратили. сейчас 18 тысяч. Надо как-то немножко добивать. Ну тут деньги, в принципе, не проблема. Вот так вот взял, там пару столов на принес и все, деньги есть. Ты думаешь, что я так костюм, короче, вкачивал? И переносимый вес. И там на броню. Ну, можно было так стволы натягать. Еще ну, еще ценные вещи. На продажу. Так. И купить. Давай забираю все это. Плюс почти 8 косарей. Дерблю же горб. Так, не, водочку и себе оставлю. Все, продать. Ах, прицел локок. В принципе, слушай, можно оставить. Я хочу посмотреть, как он будет смотреться на моей винтовке. Ну, в принципе, ну не так уж сильно, что он там приближал что-то. Эта винтовка, она мне больше на близкие расстояния. Соединить прицел. Подсоединить вот этот топ. Вот. Давай заберем это четыреххятник. Ну и я не смогу надеть. Ведь не смогу же, там же, по-моему, только сов совковые прицела Да, только совковые. Там, забираю его у меня. Так, а кого-то нового завоза по патронам у тебя не было. Кстати, подожди, шлимаки у тебя какие-то тут интересные, если смотрю. Так, ну у меня лучше. Да, у меня определенно лучше. 45 этих. Ну, и немножко этих. Когда патроны заканчиваются, то делается я такое. все Так, а мне с помощью части мутантов были, слушай. все вот так. сюда мне... не мне не обновилось. Задание у него вы не обновилось. Ладно, пойду, Бороди, дам его квест. Так, я выполнил задание. О, тот дал, водку дал. Получен примет, заметки повара. Что за заметки повара? Так, это, наверное, все почитать можно. Молитва монолиту. Стиграть записями. советки повара. Рецепт высокая ценность. Журнал стрелка. А журнал стрелка почитать нельзя, слушай так вот. Сходу с налету. Будет чего интересного, скоро, скоро, скоро. Добро, добро. Всегда на месте. Не а, ну что, надо опять, что ли, лечь спать, получается, да? Ну давай. Давай и так, подожди, я сначала сохранюсь. Прям сутки целые просплю. Не знаю. Ну вот так вот. Прям под вечер встану. Так ничего не обновилось, да? Я просто не уверен, много ли я проспал. Но даже не привел удался, так что давайте еще поспим. Вот так. Тело вот. по идее должно быть сутки. не обновляется давай подбегу к нему еще раз ну что там долго будешь еще думать привет брат здоров знаешь что бы пусто сделал знаешь что либо пусто сделала с кошкой впрочем ладно скажем так Я этих готов потерпеть ей друг мой раньше были контрактниками только радость наша длилась ровно до того момента, когда стало известно место дислокации ЧЗО. Не потребовалось много времени, чтобы понять, в каких условиях будет наша служба и каким будет довольствие. А где остальные все? Помимо друга, и ты один из сталкеров группы стрелка. Где остальные все? Стрелок вместе со Швом остались в укрытии в Припяти. Я же вернулся сюда за тем самым оружием, что ты принес. Я пришел в Припяти один раз, город не кишит монолитовцами. Все так и есть. Было трудно, но я не пальцем сделанный. Э, не то, не так много проблем пошла. могут устоять того, перед моим пулеметом. Ну и что у вас всего три человека. Было пять. церковь <сложность> сказал, <talking to you> Церк что вы были ОГО, отбивая атаку на барьер. Что случилось-то потом? Благодаря знаниям стрелка о зоне и способностям путника находить безопасно путь через аномалии, мы довольно быстро настигли Припяти. Ни мутанты, ни монолит не могли нас остановить. Мы продолжали двигаться на северо-запад, когда... Мужик, все нормально, расслабься, ты со мной. Когда вновь столкнулись под рулями монолита. Четверо из нас заняли ухытие за раздолбанными машинами на улице, пока мой друг прицел прикрывал нас в Именно тогда все и пошло под откос. Мы уже добивали остатки, когда я вдруг услышал автоматную очередь с позиции на крыше. Обернувшись, я увидел прицел падающего с пятого или шестого этажа на землю. А на крыше стоял тот ублюдок. Один из фанатиков застал расплакать твоего друга. Не просто фанатик, он стоял наверху в своей странной броне и просто смотрел на нас. Я дернул ствол, чтобы всадить ему очередь в промеж глаз, но он просто исчез. Не было смысла проверять прицел, очевидно. Очередь тела и пятый, шестой этаж сделают для себя чертов, блин, с сварением. Нет, ничему некоторые не хотят. До этой ситуации хватило, не чтобы не подкрепление Монолита прибыли на место, из-за да? чего нам пришлось быстро отступать. Мне удалось пришить нет, парочку выделить, уродов, когда... Господи, много по текста, по блин. По Поехавший по Клен с горы вновь появился, и не просто появился. Урод шел под перекрестным огнем и все читал. Свои проповеди. Я есть фанатом, избранным аналитом, гибель неверных. погибли неверных. И он повторял уже же фразу, хрен сколько знает, раз. Фантом. Мы разделились с подкреплением, убили Пить или вывели хода. из строя всех, кроме а Фантома. Сейчас холодного. Да, Ничего было... себе, но стрелок же пробил его пуля, пулями, но каната под ноги. Что ж, совсем другой... Это ж совсем другой разговор. надеюсь я пока стрелок со сошел тащили меня с улицы я держал место взрыва под прицелом. Но по прежнему ну, стоял же, там, но уже школьный. не преследовал. Как не бывает такой тема даже в зоне. Одно дело. Акты топовые, кулик, да костюм хороший, назад, но совершенно понятно. другое, когда тебя а поливают свинцом в иглу, а не последок кормят гранатой. Ну понятно. Короче, долгие эти истории. Да уж проклятый монолит. Получается, после этого вы добрались до ухытия, где тебя короче, умыли, побрели, который может убить фантома. И отправили за оружие, которое может убить фантома. Угадал, только это еще не все. До всего этого произошедшего мы пытались продвинуться в вглубь города, но да только монолитовцы словно было, знали каждый наш шаг. Нам пришлось ретироваться на охрану, но потом произошло то, что ты уже сам знаешь. Понятно, что если я помогу решить вашу задачу, вы поможете мне. Так я ему помог уже, я ему принес гауску что скажешь на такой расклад звучит хорошо ладно так и быть договорились я скоро двинусь обратно в припять готов я снарягу вот то подваливай ко мне когда будешь готов короче зря я походу там-то спал ночевал блин, надо было с ним подойти поговорить там еще раз просто вот был не очевиден понимаешь окей готов погнали Пить как охота. Да. Сейчас холодного. слушай и не Дашь говори, нос, а. Все, поел, попил. Так, борода. У тебя что там ничего? Не поменялось? У борода ничего не поменялось. Слушай, а где же тут поесть, попить могу купить. В этого пушки продается. Не, слушай, в этого тоже, по-моему, вода продается. Какая-то там. Миним... Минимальный набор. Слушай, может просто мне пожрать, попить и все. Я тебе отстану. Эмрие. Давай сюда, это вот похавать у нас будет. Бинт я там один садил. Одну аптечку просто про запас. Что это такое? Ионный охладитель. А, я понял. А, хавать, хавать, хавать, хавать пить, пить, пить, пить, пить, пить, пить, пить, пить, пить. Мужик попить. Что-то я не вижу у него никакой воды тут. Ладно, давай вот так. Доктора, может, как так или там, как у терапевта. М -м -м, ну, я бы не сказал бы, ладно. здесь у меня там немного есть. О, энергетики бахнут. Так, куда двигать? В Припять? Да, подожди, куда-то назад получается. Всё, мужик, погнали. Идешь? Где? Где он там застрял уже? примусь видел? Эй, эй мужик, куда летировался Или мне без тебя идти? Ладно, слушай, догонит Кабан Чё, блядь? Да ну вас нафиг, зомбаки на вас тут ценные боеприпасы прячу. А вы умирать не хотите? Вот у нас тут что, Штук зомби? Тебе вообще кто разрешал вставать? Взял, встал тут. вам двое твоих товарищи посмотрю <Слых> Ух ты ж. ни хрена себе там прилетела чем смотрите где они там далеко ходят да да бывает и такое они же там по идее к нам зайти не могут в эту баржу Ладно, короче, народ, давайте на этом серию закончим. Спасибо вам за просмотр, всех люблю, целую, лайкосики, пожалуйста. Все, всем пока.